Светик, привет, моя хорошая! Видишь, вот и зайцы прискакали к нашему столу, радуются, играют. Новый год приходит. Пусть он нам подарит действительно много приятных новостей, стабильности, радости. Чтобы всегда на столе было сытно, чтобы в доме всегда был порядок. Сейчас пытаюсь развернуть, но не получается. В общем, мы уже Красноярск тут встретили. Новосибирск проскочил. Скоро Москва будет отмечать этот чудесный праздник. Мы присоединяемся и желаем тебе большого-большого счастья. И, конечно же, чтобы твои мальчишки к тебе прибежали, прискакали, как зайчишки. И порадовались с тобой. Любим, целуем.